всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый проект банк шоп этот проект от очень хорошей администрации данная администрация запускала такие проекты как шоп 740 в котором мы уже кто заходил на старт на старте окупились и зарабатываем также у них вот проект был и он до сих пор работает онлайн шоп Также он работает И кто заходил на старте Мы также в нем окупились И джунглы Amazon У них был проект В котором мы также заходили на старте Он уже не работает Но в нем мы также окупились Все выплаты я показывал В своем телеграм канале И на своем канале Снимал вот видео обзор Вот этот Я здесь показал выплаты все работает, все классно. Вот они запускают новый проект. Здесь, чтобы нам зарабатывать, здесь можно без вложений. Переходите, проходите регистрацию. Переходите на главную страницу своего аккаунта. И вот у вас будет здесь партнерская ссылка. Вы можете ее скопировать, приглашать без вложений и зарабатывать на первой линии 10%, на второй линии 5%. На третьей линии 3 процента также я расписал более подробно о проекте вот на своем сайте старт 29 октября мы здесь получаем 20 долларов бонуса и чтобы нам здесь зарабатывать никого не приглашаю нам нужно сделать депозит на 10 долларов минимальный вывод 1 доллар из 10 долларов мы ежедневно будем здесь выводить доллара 80 и это когда мы приобретем уровень 1. Уровень 2 мы будем ежедневно здесь выводить. 14 долларов. Ну и, и так далее. Также у этого сайта есть служба поддержки, есть телеграм-канал. В телеграм-канале там они опубликовали какие-то документы. И есть у них от White Paper, белая книга. Можете перейти, почитать, ознакомиться. Кому это все интересно? Переходим вот по ссылке, попадаем на вот такую вот страницу. И чтобы нам здесь пройти регистрацию, в первом поле прописываем user name В втором поле прописываем свою электронную почту. В третьем поле придумываем пароль. И в четвертом поле придумываем пароль для вывода денег. И эти все пароли сохраняйте себе в блокноте. Далее вы попадаете на вот такую вот страничку. Здесь у вас будет 20 долларов. И чтобы здесь зарабатывать, нам нужно сделать депозит. Нажимаем вот на плюсик, сделать депозит research Вот на плюсик нажимаем. И на этот кошелек нам нужно перевести. В моем случае я буду пополняться на 10 долларов. Открываю свой кошелек. Иду вот на главную. Делаю здесь send. Вставляю кошелек. Next. 10 долларов цент и подтверждаю свою транзакцию нажимаю здесь дом и так я сделал здесь депозит далее перехожу вот на главную сейчас подождем пока депозит здесь зачислится давайте я вам покажу что нужно сделать чтобы выводить отсюда деньги нам нужно добавить здесь свой кошелек нажимаем вот бинды wallet и сюда прописываем свой кошелек для вывода денег вставляю здесь на сайте и сюда нам нужно вписать пароль для вывода денег который мы продумывали при регистрации вставляем сюда пароль и нажимаем подтвердить итак наш кошелек успешно добавим ждем пока зачислится 10 долларов и я вам покажу что дальше делать Итак, видим депозит мой зачислился на баланс. На балансе у меня 30 долларов. Теперь переходим на главную страницу. И здесь нам нужно купить VIP уровень номер один. Он стоит 30 долларов. Нажимаем на Join, Join Now, OK. Итак, мы приобрели VIP уровень номер один и видим у нас одна задача. Нажимаем на Start. Выполняем данную задачу, нажимаем здесь Submit и нам данная задача дает $1.80 и мы сразу же их можем вывести. Видим мы все выполнили, также здесь вот когда мы нажмем на знак вопроса, здесь вот есть уровни, первый уровень это нулевой, здесь вы можете зарабатывать без вложений рекламируя свою партнерскую ссылку. И вот уровни, которые я расписал на сайте. Вот здесь они также расписаны. Итак, теперь перехожу на главную. На балансе видим у меня 31.80 и 1.80 я могу вывести. Нажимаю кнопочку «Вывести». Здесь прописываем 1.80$. А в этом поле прописываем пароль для вывода денег и нажимаем кнопочку вывести. Итак, так, все успешно. Видим, деньги списались. Также здесь вот можем посмотреть. Вот моя первая выплата. Доллар 80. Открываю свой кошелек. USDT видим доллар 80 у меня на балансе выплаты здесь инстантом админ здесь проверен он дает заработать всем кто заходит на старте кому данный сайт интересен переходите регистрируйтесь и зарабатывайте также у вас вот в личном кабинете будет ваша вот партнерская ссылка и здесь три уровня на которых можно зарабатывать не влаживчи ни копейки. На этом у меня все всем кому понравилось видео ставьте лайки пишите свои комментарии всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока!